Ой, сап, геймеры и все, кто неравнодушен к игровой индустрии. Предупрежу сразу, что это видео будет с ненормативной лексикой, потому что ситуация действительно нестандартная. Поэтому, если ваша мама рядом, пожалуйста, надевайте наушники. Я вас предупредил и давайте начнем. Но перед началом я попрошу вас подписаться на мой канал и сделать эту красную, мать его, кнопочку серой. А также у меня есть телеграм, в котором проходит розыгрыш на игры каждый месяц. Я бы очень хотел, чтобы это был рофул, но к сожалению ситуация, как ни странно, произошла со мной. 1 апреля. В чем вообще заключается история, что случилось со мной и при чем тут фанаты сталкер? Давайте расскажу все поподробнее и по полочкам. Наверное, вы заметили, что на моем ютубе не так много подписчиков, как бы я хотел, потому что большую часть времени я уделял тому, что выкладывал видео в тикток. Я очень долго экспериментировал с нишей, как снимать со своим лицом, без лица, это все миксовать и так далее. И в конце концов пришел к концепции, что вот я как сейчас рассказываю актуальные новости или какие-то истории под приятный геймплей и с интересной музыкой. Таким образом, примерно за два с половиной месяца я собрал достаточно солидную базу аудитории, практически в 15 тысяч человек. Мои видео залетали на миллионы просмотров, я не шучу, действительно вот даже остался скрин статистики. Но сегодня, когда я сидел и думал, что же мне записать, мониторил различные источники, ТикТок просто послал меня нахуй и заблокировал мой аккаунт навсегда. Как же так, подумайте: вы? Ведь, наверное, такого не бывает. А оказывается, еще как, блядь, бывает. Учитывая, что мое вчерашнее видео набрало почти 2 миллиона просмотров. И самое смешное, что вчера я выпустил рекламу. Практически свою первую, которую у меня купили в ТикТоке за достаточно солидные деньги. И вот мне прилетает сообщение от рекламодателя, что, окей, твой ТикТок набрал хорошее количество просмотров. Но, блядь, где он сейчас? Я захожу в свой ТикТок аккаунт и вижу такое приятное сообщение, ваш тикток заблокирован навсегда. Вся эта ситуация началась тогда, когда я стал снимать видео про Атомик Хард и про сливы сталкер. И с того момента, как я стал вещать о том, какой Атомик карт и как слили сталкер, начался просто полнейший пиздец. Каждое мое видео, реально каждое мое видео, Просто начинали блокировать за какие-то непонятные вообще действия. То, что я рекламирую нелегальные товары, я рекламирую какую-то, блять, хуйню, и тикток постоянно мне свал жалобы. Первый раз вообще мне удалили видео, которое буквально за несколько часов набрало почти 200 тысяч просмотров, а заблокировали из-за того, что граждане Украины начали максимально срать в комментариях о том, что я кацап, москаль и какого хуя я рекламирую Atomic Heart. Это был полнейший пиздец. Уже тогда я понимал, что скорее всего мой тикток не выдержит, потому что каждые несколько часов на мой аккаунт летело просто огромное количество жалоб, но это было ли еще максимальные цветочки. Ведь когда я снял прослив сталкер, ролик про это кстати набрал целый 1 миллион просмотров, начался просто катарсис. Ведь у фанатов сталкер так сильно блять горела жопа, что каждые несколько минут они просто высирали огромнейшее Комментарии о том, что я русский, я отца. Я вообще не должен освещать эту новость. И почему я должен не освещать эту новость, я вообще не понимаю. Я стабильно выкладывал 5-6 видео в день на разные тематики. Но если вышла такая новость, что сли сталкер, я тоже ее вывожу. Я тоже хочу какой-то кусочек хайпа и почему я должен ее замалчивать. Но этот пиздец продолжался, и все еще на мой аккаунт летели жалобы. И дошло до того, что я просто выкладываю видео и видео сразу помещается плашкой, что там либо жестокий контент, либо я что-то пропагандирую, либо нелегальные товары. Тикток максимально уебанская платформа, потому что в отличие от ютуба, она не спрашивает автора, действительно ли ты совершил какое-то нарушение. Она просто блокирует тебя к хуям. То есть ты можешь пожаловаться на человека, даже если в его видео ничего не было, он скорее всего получит бан или просто заглушку на свое видео о том, что его контент жестокий. Я сам так делаю проверял, и да, тикток вообще не собирается спрашивать у меня как у автора, согласен я вообще, есть ли тут нарушение или нет. Но когда мне удалили первое видео про сталкер, я максимально подготовился, перечитал вообще все правила, которые могут быть, и мои видео были реально чистыми для алгоритмов. Потому что там не было жестокости, я убирал все выстрелы даже в игре, которые могут быть, любая жестокость была исключена. То есть, на мои видео прилетали жалобы, но заблокировать их никто не мог, потому что я писал, что мои видео соответствуют правилам платформы, и ТикТок не мог просто их забанить. Но жалобы летели, летели и летели. И спустя какое-то время я получил вот такую, блять, охуительную плашку о том, что мой аккаунт вообще находится в шаге от бана. Удивительно, что три из четырех жалоб, которые мне прислал ТикТок, оказались ошибочными, и ТикТок их, кстати, самый видео но предупреждение о статусе аккаунта оставалось. А что это означает? Ну, практически как три страйка на ютубе. Только здесь вообще, блядь, ничего не понятно. Прилетает жалоба и твой тикток отлетает хуя. На меня снова налетели сумасшедшие фанаты сталкера из, конечно же, Украины. Кстати, из России вообще на меня никто, блядь, не жаловался. После чего я решил уточнить, конечно, почему могут заблокировать мой аккаунт в тиктоке и есть ли вообще какая-то возможность разблокировать его назад. спойлерская скорее всего, нихуя не выйдет, потому что ТикТок считает, что я распространяю какую-то межнациональную рознь. Я, блядь, человек, который снимает новости про игры. Если бы еще подумать, что я принимал какую-то сторону, говорил что-то в поддержку России или Украины, это можно было бы еще как-то оправдать. Но нет, блядь, я просто зачитывал новости в своем формате, который вы, кстати, можете найти у меня в шортс. И буквально пару дней назад у меня реально шортс стали набирать сумасшедшие просмотры. Как будто это был знак, что моему тиктоку придет полнейший пиздец. Таким образом, 15 тысяч подписчиков испарились просто блять как нехуй. Из-за ебанутых фанатов сталкера, которых блять подгорает, что Джей не может сука выпустить эту игру блять уже с 2009 года. Но у меня возникает логичный вопрос. Причем тут блять я? Я просто игровой журналист, если можно так назвать. Или обычное физическое лицо, который рассказывает про игры. И если сталкер слили, почему я не могу про это рассказать? Но там был такой, блядь, поток комментариев о том, что я говорю на русском, и я поддерживаю, блядь, какую-то сторону войны, хотя я живу вообще, блядь, не в России и не в Украине. В общем, это реально сумасшедший дом, в котором даже не хочется разбираться. Конечно, я написал во все возможные инстанции ТикТока о том, что происходит какая-то, блядь, ебатория, и скорее всего, вы совершили ошибку. Но ТикТок отвечает на жалобы... Также часто, как Джесси выпускает, блять, свои трейлеры по Сталкер 2. Простыми словами нихуя не отвечает. И, скорее всего, не ответит. Хотя я написал, наверное, 50, мать его сообщений. Чему меня научила эта история? То, что всегда нужно заливать свой контент на разные платформы. Ведь шорты у меня и реально пошли ебейшие и просмотры. И если бы у меня не было YouTube-канала, мой рекламодатель дал бы мне просто, наверное, пиздов. Но как он увидел, что у меня еще есть шорты, он сказал, ну, в принципе, можно можешь прорекламировать нас и там, почему бы и нет. Я, соответственно, не вернул оплату и как бы эту ситуацию разрешил максимально дипломатичным образом. Какой вывод следует из этой ситуации? TikTok максимально уебанская платформа, которая реально не приспособлена для авторов. То есть она не спрашивает авторов контента, хотят ли они соглашаться с решением какого-то блять левого чувака, который, сука, бесится из-за того, что его сталкер слили. И, скорее всего, он, блядь, никогда не выйдет. Многие, скорее всего, Подумать, что я здесь пришел поплакаться, ну нет, я просто решил из этой ситуации извлечь какой-то инфоповод и рассказать, как бывает. Ведь представьте, в каком мы, сука, мире живем, если я снимал контент про игры без единого, сука, упоминания какой-то страны или какой-то страны конфликта, которые сейчас происходят, И даже так я оказался забанен из-за того, что сумасшедшие фанаты сталкера просто строчили десятки тысяч комментариев о том, что я... Кацап, Маскаль и вообще, сука, не должен разговаривать на русском. Я прекрасно могу также записывать видео и на другом языке, но рот я ваш ебал. Почему я не могу разъясняться на своем языке? И на какой платформе я буду это делать, это тоже не выбор фанатов сталкера. За все это время у меня выработался свой алгоритм, и я понял, как работают платформы разного типа. YouTube, TikTok, Шорцы и так далее. И следуя этому алгоритму, я с новыми силами соберусь и иду, что за месяц все-таки наработаю потерянную аудиторию. Возможно, у вас появится вопрос, стал ли я от этого каким-то ватником или может быть зетником и может быть начал вообще ненавидеть Украину? Я не долбоеб, чтобы разделять людей по поступкам какой-то кучки группы фанатов сталкеров на целую нацию. Но фанаты сталкера, особенно которые такие сумасшедшие, рот я ваш ебал. И я буду вещать на платформе бесконечно. Пусть меня банит хоть каждый день, я буду создавать еще аккаунт и вещать там. Ну а если даже так меня будут банить за мой русский язык или за что-то еще, я спокойно перейду на английский или на какой-нибудь казахский. Вообще поебать. Спасибо, что досмотрели этот ролик, не забудьте подписаться и если вдруг вы собираетесь вести тикток, а особенно про игры, которые могут задеть нежные чувства фанатов сталкера, вы можете увидеть, что вообще бывает. Я честно ни капельки не расстроен, потому что с самого начала знал, что такое может быть и морально к этому готовился. Я очень надеюсь, что сталкер 2 провалится, потому что он реально оставил 3 месяца моей жизни, блять, просто позади. И если эти токсичные, блять, мамкины сталкеры радуются тому, что мой тикток забанен, то я уже создал новый и, кстати, выпустил там пару видео. Так что увидимся там. Не забудьте, что у меня есть телеграм-канал с розыгрышем, где я провожу конкурс на игры каждый месяц. И даже если у меня забанят все платформы, в том числе YouTube, конкурсы все равно не при прекратятся, не переживайте. Благодарю за просмотр и sorry, что вылил на вас такой поток токсичности. Адекватных фанатов сталкера и игроков это, конечно же, не касается, но если бы вы попали в такой ситуации, я думаю, что бомбили бы не меньше. Что ж, всем пока и увидимся уже в следующем видео, наверное, завтра.